Мы знаем, вы слушаете радио «Болткома». Сильмы, бле, дорогие гости, сильмы, бле. Мировые премьеры. Я пойму. Блокбастеры Голливуда. О, черт вас здесь подрайв, здравствуйте. Все тайны и секреты кинозвезд. Его дел. это наше. Билеты на лучшие фильмы. ну за искусство. Программа Синема. Поехали. Ну что, поехали, махнул он рукой. Давайте начнем нашу программу Синема. Олег Пека и Владимир Веселов вместе с вами. Привет-привет. А привет. всем привет. У нас не так много, ну, судя из-за того, что начались динозаврики, понятно, что остальные такие большие крупные премьеры, может быть, их придерживают, но, тем не менее, вот есть, по-моему, даже такой термин контрпрограммирование, то есть, если динозавры, это, ну, скорее всего, подростки, то тогда можно ударить по семейному кино и попытаться привлечь... Чуть более старшую и в то же время чуть более младшую аудиторию, то есть вот родителей с детьми, и, наверное, на это рассчитан такой вот спинов истории игрушек «Баз Лайтер», который рассказывает о... историю вот одного из персонажей, очень популярной франшизы, которая... Начиналась вообще... С нее начинался, можно сказать, Пиксар, вот успехи Пиксара и... С нее начиналась компьютерная анимация, вообще, такая да. большая, широкофор... широкоформатная, и большие мультики это было... Раньше все было рисовано, классический Дисней и прочее, именно с истории игрушек начали... Муль... Ну, киношники начали переводить мультфильмы именно на рельсы компьютерной анимации. Ну и здесь, кстати, очень большую роль сыграл Стив Джобс. Вот я когда читал биографию Стива Джобса, Айзексона, там целая глава была как раз-таки посвящена его роли в создании этого фильма, потому что ну, он стоял у истоков тоже Пиксара, начал заниматься анимацией и он свои методы управления очень, ну, в большой степени применил к созданию фильма. То есть на него, конечно, ругались очень сильно киношники, мультипликаторы, которые жутко злились из-за того, что он дотошно требовал здесь что-то переделать, здесь ему не нравится. Но вот эта вот мания к совершенству она привела к тому, что первый фильм имел колоссальный коммерческий успех, а он и менял сценарий, и менял персонажей, и менял характеры персонажей, в том числе вот и «База Лайтера». Ну и вот в итоге появилось то, что появилось. История игрушек стала большим хитом, появилось у нее несколько продолжений. Ну и когда стало ясно, что уже вроде бы историю, ну вот уже все, ну дальше ее продолжать некуда, решили сделать такую предысторию вот именно самой игрушки космического рейнджера База Лайтера, причем уже озвучивает его другой актер Крис Эванс, тот самый, вот, кстати, Супермен. Не Супермен Я, честно не, говоря, не... посмотрел трейлер. Сам фильм, конечно, еще не, не видел. Но, судя по трейлеру, там нельзя даже сказать, что это какая-то предыстория игрушки. Потому что это скорее э, фантазия на тему того, какие приключения могли бы быть у База Лайтера. Будь он реальным человеком, мне кажется, угу. вот так скорее угу. можно было бы... Это обозначить, потому что а то мы сейчас так представим, это как будто это какие-то игрушечные, похождения игрушек в новом ми мире каком-то. На самом деле нет, там по фильму это как бы, это понятно анимация по-прежнему, по но это как бы в мире живых людей фантастическом в будущем, причем даже так, что это не, мне кажется, ни в коем случае не предыстория, потому что там действие происходит на какой-то другой планете, космические полеты, поэтому мне скорее даже кажется, что это был какой-нибудь сценарий ну, изначально про, про этих космонавтов, про инопланетян и прочее, просто чтобы добавить ему, так скажем, базу фанатов. Главного героя сделали вот, базом-лайтером этим. И сделали его в таком именно... Ну, выглядящем точно так же, как этот персонаж. Ну, это вот, мне так mm -hmm. кажется, на первый взгляд, после просмотра трейлера. Так что... И, и аудитория в нем... У, у аудитории, мне кажется, более взрослая должна быть, чем э, история игрушек. Там были совсем для детей. А тут, в принципе, я так посмотрел, что, в принципе, и взрослые могут... Ну, как ты сказал, семейный просмотр родители, мне кажется, тоже не заскучают. Я вот подумал, что, наверное, может быть, для многих вот то, что мы употребляем слово спинов, звучит, ну, несколько непонятно, поскольку я очень хорошо помню, что когда появились вот эти термины «сиквел», «приквел», многие в них путались и вообще не понимали, что это такое. И нужно было объяснять, что «сиквел» — это вроде бы, ну, есть русское слово «продолжение», а «приквел» — это «предыстория». но ну, собственно, есть русские аналоги, но, тем не менее, как-то устоялись английские, англоязычные термины. И вот в какой-то момент внезапно появились такого рода, что это и не «сиквел», и не «приквел», а вот что это такое, и вот там уже изгалялись... Боквел, да. так вот, называемый. Вот именно вот как будто бы история а отделяется э и она не рассказывает ни, ни предысторию, ни продолжение, а вот именно действительно в Боквелл и вот он по и получил название спинов. Кстати вот в спиновах тоже есть огромное количество подразделов и э объясняют, что в принципе спинов может быть по большому счету, сиквелом, если он как события его происходят позже. Он может быть приквелом, если события происходят чуть раньше. Он может быть интерквелом, если он является связующим звеном между э, двумя какими-то... Ну, то есть выходил один фильм, потом второй фильм, а вот нам рассказывают историю между этими фильмами. Кстати, в «Приключениях капитана Блада» вот как раз-таки, можно сказать... Э, есть вот романы, которые писал Саботини, и он, ну, когда он написал всю историю Капитана Блада, вроде он ее закончил, и затем он начал писать вот именно вот эти, теперь получается как это, интерквелы. Вот что-то, что, что связывающие, вот какие-то пропуски, ну, то есть, э, лаконы. Китонов это явление не только киношное, это они есть и в компьютерных играх и в литературе, и в принципе, где угодно, вплоть до журналов, которые выпуска выпускаются параллельно, посвященные чему-то другому от основного, являясь как бы подразделом основного издания. Ну, в общем, суть должна быть ясна, уже, мне кажется, достаточно часто это употребляется слово. И тот, кто кино любит и смотрит, часто встречает, я думаю, это понятие. Но здесь, конечно, играет большую роль желание, я понимаю, или киностудии, или ну, тех, кто имеет права на художественное произведение. Кстати, не всегда это те, кто придумали этих героев. Там, ну, Вспомни, например, вселенную «Звездных войн». Стивен Спилберг вот продал как какой-то крепостных практически вот помещик Диснею за 4, mm -hmm. по-моему, там какие-то бешеные, там 3 и или 4 вот. миллиарда. Да, и теперь их эксплуатирует просто... Вот, Хвосты гриву. Так, крепостных. Да, да, да. И вот, вот по... как... Да, я просто хочу как сказать... Раз я просто Говори, да, говори. Ну, давай говори. А, я говорю, хорошо. Просто я хотел сказать, что как раз недавно посмотрел, ну, начал смотреть сериал и Кеноби», который как раз и является тем самым умным словом, который ты произносил, который между основными сериями, то есть это то, то самое связующее звено между последней частью основной трилогии, так скажем, и первой частью ну, ну, новой, то есть угу. между третьей и четвертой частью. То есть э, это история о том, как э, что делал Обиван Каноби в той самой пустыне, пока Люк Скайвокер э, рос, рос э, uh -huh. у, у дяди. Вот, э, то есть вот это тоже пример того, как студия Дисней начала эксплуатировать тему. И мне кажется, не очень они это хорошо сделали, потому что мне как э, ста представителю старой гвардии фанатов э, войн», э, сериал не очень понравился, в отличие от, например, того же... Молда Мандалорца, который, тоже являясь спин по большому счету, э сделан намного интереснее и качественнее. Mm -hmm. Ну вот, э то есть варианты бывают разные, бывают э удачные, использование второстепенных персонажей бывают не очень удачные. При том, что Мандалорец основан на каком-то абсолютно... Ну, Персонажей, которые не фигурировали даже вообще, в принципе, в основной э, трилогии, просто бы, были такие как бы... Э, Этот герой, он, по-моему, появился, но ну, вот, э, в всегда очень сложно, потому что это первая, вторая, третья часть, они вышли позже, а четвертая, пятая, да. шестая раньше, из-за этого вот всегда возникает ну вот какой-то сложности... Ну, то есть они, они не играли какой-то вообще значительной роли в, основ... в основных трил... трилогиях первых двух в то время как Оби-Ван Каноби был... Ну, ключевая, да. и, и мне казалось, что про него можно было снять намного более интересно, чем в итоге получилось, потому что мне кажется, что не очень хорошо подготовились, не очень хороший сценарий, и, но зато в главной роли тот же Юэн Макгрегор, но... Мне кажется, там... Ну вот интересно. Ему нечего особо играть. Просто интересно, что Юэн Макгрегор, который сыграл ну, вот первая, вторая, третья серии, вот он играл как раз-таки Обиван Кеноби. А в, напомню, что в четвертый, пятый, ну в четвертый, а затем чуть-чуть появляется там уже как на несколько секунд, это был Алеггинес. И вот именно... Уже чуть-чуть постаревший вот, Йоанн Макгрегор, он как раз соответствовал как бы, возрасту Оби-Ван Кеноби, который должен был вот, фигурировать в этом, в этом сериале. И я хотел отметить еще, что просто спинов он, как правило, создается, эм, ну не просто по какой-то удачной книжке, а как книжке или там книжке или фильму, э, который получает очень большую фанатскую базу. Конечно, это должно быть желательно, может быть даже серия книг. И если мы говорим про спинов, как правило, это какая-то уже ну киновселенная или вселенная э, компьютерных игр или литературная вселенная, ну литературная вселенная, поскольку здесь уже появляется возможность вот взять второстепенного персонажа и не нужно долго объяснять, кто это. То есть предполагается, что это фанатская база, которая сформировалась, она прекрасно в курсе событий, кто кому. Не нужно долго объяснять вот всю эту предысторию. Можно сразу бросать людей в гущу событий, и они получат удовольствие, и вот гарантирован, как будто бы гарантирован успех, потому что есть такая вот фанатская база. Может быть, какие-то примеры, наверное, нужно привести, это всегда приветствуется. В частности, если мы говорим про самый простой пример, который сейчас вот на слуху, фантастические твари, где они обитают, это спинов у Гарри Поттера, и, ну и, собственно говоря, вот всей этой киновселенной Гарри Поттера, поскольку Джон Роулинг заявила, что она больше не будет продолжать эту историю. Понятно, что ну, где-то вот так все сцементировано у нее, что вставить между там второй и третьей книжкой или там четвертой и пятой, что либо тоже невозможно. И поэтому эту историю немножко открутили назад. И вот... Но при этом этот спинов является, как вот ты говорил, этот в данном случае это спинов приквел да, спинов прикол, поскольку действие происходит за энное количество лет до появления вообще Гарри Поттера. И зато вот мы можем наблюдать молодые, молодого Амбулса там, Дамблдора. И, господи, я уж не, не помню, там, по-моему, больше никого не, не появляется из тех персонажей вот, Гарри Поттер, из вселенной Гарри Поттера. А можно вспомнить еще... Форсаж 8 и вот Хопсы Шоу ⁇ это тоже такой очень яркий пример спинофа. Причем, по-моему, такой спинов не то чтобы вынужденный, но тогда ведь, если ты помнишь, вин-дизель очень сильно разругался с Дуэйном Скалой и Джонсоном. И так они разругались, что, в принципе, ну, вин-дизель выжил ну, то есть его из, из картины. И я так понял, что с Вином Дизелем, ну тяжело тоже контактировали и, э, господи, вот ак актеры, которые играли Джейсон Стэтхэм, в том числе. И вот они сделали свою вот микро вселенную между собойчик, между собойчик между да. Собойчик. И в принципе этот да. фильм тоже пользовался достаточно. Э... тоже заработали денег. Ну да, так, так и есть. Вот. Ну, опять же, классический самый такой большой пример — это вся вселенная Марвел, на самом деле, которая, в общем-то, построена из э, спин <э, mm -hmm. потому что, по большому счету там даже получилась, можно сказать, обратная ситуация. Сначала снимали фильмы про отдельных персонажей э, — «Железный человек», «Тор», э, кто там еще «Халк», потом их объединили в единую вселенную «Мстители», и дальше, это, дальше снималось а параллельно а фильмы про отдельных, опять же, то есть отдельные проекты про каждого персонажа, в том числе вот сейчас выйдет «Четвертый тор», тоже отдельная как бы история про него. И идет основная линия, тоже будет продолжена. Ну то есть там очень хитрая вселенная с кучей каких-то ответвлений, которые, наверное, фанаты следят и могут даже зарисовывать схемы, чтобы... Быть. в принципе, как и у «Звездных войн», то есть без какой-то схемы зарисовано очень трудно понять, кто зачем, какой фильм за каким идет и откуда ответляется. Это очень так непросто. Да, я вот хотел, кстати, привести очень интересный пример литературного спин-оффа, который написал Том Стоппорт, весьма и весьма знаменитый, популярный автор, писатель, драматург Розенкранц и Гильдестерн «Мертвы». Это практически спинов от «Гамлета», где вот два персонажа из пьесы «Гамлет» Шекспира, им посвящена целая пьеса. И это тоже очень такой яркий пример. Кстати, ну, учитывая, что есть фильм, где сыграл Гэри Олдман, по-моему, одну из главных ролей, опять и Тим Ротт. По-моему, Гэри Олдман и Тим Рот, если я не ошибаюсь, да, они вдвоем да. молодые, прекрасные и красивые. Ну, то есть можно считать, что это вот спин-офф Гамлета, то есть практически... Ну, да, я, я, ну, если так продолжать, я могу э, сказать, что, например, «Властелин колец» — это спин «Хоббита», угу. потому что, насколько я читал, «Хоббит» Толкин написал для своего, для своего ребёнка, мальчика у него, девочка, не помню, вот, но как бы он решил написать сказку для своего ребенка, написал ее и вот почему-то вставил туда, то есть это самодостаточное произведение было, и он зачем-то туда вставил это кольцо, хотя мог вставить абсолютно какую-то другую вещь, хоть камешек там, я не знаю, что еще. Вот, но он вставил это кольцо, и после того, как написал эту сказку, ее увидел кто-то из знакомых и сказал, что это отлично и надо это издать. Ее издали, и ему предложили, а не хотите ли вы что-нибудь продолжить? И он вот из одной только из одного этого кольца, который Бильбо забрал у Горлума, он раскрутил целую вселенную «Властелина колец». То есть это, можно сказать, вот тоже такой спинов получился. Ну, что еще? Еще можно сказать, что, например, «Кавказская пленница» — это спинов ну и прочие приключения Шурика, это спинов от э, этих, э, ну, про этих Труса Балбиса, да. э, Троицу, угу. и Необыкновенный Необычный. Кросс и прочее. То есть э, изначально появились они у Данели, а потом э, делился Шурик с его приключениями. Ну, то есть примеров много, можно фантазировать, можно решать. нет, ну, ну, есть, но есть, вот. Но есть, в принципе, такие очень яркие примеры. Кстати, вот если говорить про разынкранца с Гильдестерном, есть Митквелл, то есть это, ведь де когда действия разворачиваются параллельно. То есть вот в... мы берем персонажей и расширяем их историю, но она разворачивается параллельно с классическим произведением. Это специальный термин Митквелл. Или вот, например, Пингвины Мадагаскара, из мультика Мадагаскар. То есть они настолько получились да. смешными. -минь... Изгад... Миньоны. Изгадки я тоже. я. Тоже. тоже такой прекрасный пример. Если брать вообще российские сериалы, то э, сериал Саша Таня, который выделился из Универа. То есть там да. м, просто взяли популярную И... пару... Сериала «Кухня», кажется, тоже несколько таких э, ответвилось новых сериалов. «Отель Элеон», который... Ну, вот, вот здесь сложно сказать, это спинов или это, ну, вроде бы те же персонажи, другая история, но она развивается уже как бы параллельно, то есть вот можно запутаться. Так что, действительно, спин они получаются очень... Бывают ну, разные. Разными, да, потому что, например, вот я очень хорошо помню, как провалился с треском фильм про Хана Соло, который вот Дисней пытался тоже вот запустить, про отдельно про молодость пилота, э, такого как героя космических вестернов. И вот, ну, зрителям не понравилось, не пошло фильм провалился. С, судя вот потому что ты говоришь, что Соби Ванкиноби тоже не очень удачный получился. Да, но в, то же, в то же время был еще фильм изгой один, то есть это э, предус... ну, ты то, тоже спинок по большому счету рассказывающий о том, как, собственно говоря, повстанцам попало схема «Звезды смерти», то есть в основной трилогии там как было, что э, Люк Скайвокер приходит к повстанцам, и они говорят, вот знаешь, к нам тут попала схема базы э, смерти, надо mm -hmm. ее разбомбить. И он летит и бомбит, и, никому, и никого не интересует, как, собственно говоря, она к ним попала. И mm -hmm. вот они раскрутили эту историю отдельно, э, сняли фильм о том, как э, э, схема попала, как ее там э, уборовали и прочее, прочее, с печальным концом, там все погибли, вот, надеюсь, это не будет спойлером, вот, потому что фильм «Старый Ив», он, в отличие от того же Хана Соло, был хорошо принят, и мне, например, тоже понравился. Ну да, тут непонятно. Опять же, говоря о том, что вот есть база, база фанатов, которая примет все, это тоже очень скользкий лед, потому что та же база фанатов, она очень скептически настроена бывает, и ей очень трудно угодить. То есть, да, ты, конечно, имеешь сразу потенциальных зрителей миллионы, да, но они такие все требовательные. Этому не нравится то, актер не похож, кто так стреляет, кто так там, кто так летает, Люк Скайвокер так мечом не махает. Ну, в общем, это все, все непросто угодить всем, между режиссер и производителем попадают в такую ловушку, капкан, который не, не, надо как-то очень хитро проскочить все подводные камни, чтобы на выходе получить то, что фанаты поддержат, ну у вас фанаты все это, ну, как я уже говорил, это очень непросто. Получается не всегда. Вот ты знаешь, что я прямо сейчас вот рассказал и подвел к теме, которую я хотел затронуть. Дело в том, что появилась статья на, вот, на кинопоиске. Ну, то есть сейчас будет очень сложная история, практически Рабинович напел повороте. То есть журнал Empire посвятил целый номер выходу «Властелина колец кольца власти» сериалу. Кинопоиск его прочитал, пересказал. Я перескал. Я собираюсь пересказать то, что пересказал Кинопоиск. То есть э, сложная схема, но на самом деле очень интересно, потому что уже 2 сентября, то есть не за горами, э, выход этого сериала на Amazon Prime. И есть просто несколько таких цифр, которые меня просто действительно шокировали. Например, только на производство первого сезона затрачено 462 миллиона долларов. У меня какое-то ощущение, что это вообще сколько тут бюджетов Латвии? Один сезон сериала. То есть для сравнения 90 миллионов стоил первый сезон «Игры престолов». То есть это пять «Игр престолов» вместе взятых. И более того, еще плюс Амазону пришлось заплатить 250 миллионов, это к тем еще, не учтенные, в наследникам Толкиена за права на то, чтобы все это использовать. То есть получается, что 600, нет, извините, 700 с лишним миллионов, стоимость вот этого амбициознейшего проекта, и, внимание, в нем появляются и Галадриэль, то есть это ну, уже не Кейт бланшет а другая актриса, и появляется этот полуэльф Элдрон, которого играл, господи, мистер Смит из «Матрицы», в общем, Хьюго Уивер. Опять-таки, здесь его играет другой актер, совершенно неизвестный, и в в общем, «Принц гномов». Ну, все вот как бы известные персонажи, но только они должны быть более молодыми. Их играют совершенно неизвестные актеры. С одной стороны, это как будто бы э, снижает планку гонораров, но с другой стороны, увеличивает риски, потому что зритель примет или не примет. Вот это как вот, я не знаю, приемное дитя. Вот, ну, и приносят, вот, ну, вот, в в в возьмут как родных их или нет? Это все большой да, вопрос. Тем более, что армия фанатов у Средина колец» более чем э, э, большая. И я просто не очень э, э, в курсе, насколько на, на чем основан этот сериал. Он основан на каких-то э, реальных э, рассказах Толкиена. Он, он же писал там, тоже действительно предыстории какие-то есть. У него хроники «Средиземья». Вот. И, вот, не знаю, насколько на них основан сериал, или это какое-то персональное творчество голливудских сценаристов? Это персональное... Нет, это персональное творчество, которое, ну так, очень и очень... Э, потому что у Толкина были какие-то просто наметки, вот, как, какие-то э, э, ну, вот, рассказы, легенды, он там вот набрасывал, сколько было периодов, эпох, типа вот всего этого среди истории. И вот основываясь на этих, как бы таких очень общих рассуждениях Толкина, эти два сценариста, причем по большому счету, вот самое такое рискованное, что они известны только как «Стартрек. бесконечность. Один фильм у них в запасе. То есть получается, что сценаристы без ну, такого большого опыта, багажа. багажа, который можно было бы там говорить от создателей, там, ну, и какие-то такие громкие. У них, собственно говоря, Стартрек Бесконечность и все. Но они посвятили буквально вот несколько лет для того, чтобы создать всю эту вселенную, которая бы могла удовлетворить фанатов Толкина. И ну, это все должно, я понимаю, растянуться на какое-то энное количество сериалов. Там, по-моему, запланировано уже сезонов, я уж не знаю, какое, ну, безумное количество. И понятно, что очевидный сюжет должен развиваться так, чтобы можно было тянуть этого... Да, но ну, все это будет зависеть от того, как пойдет оригинальный сериал. Если его примут, тогда, конечно, они будут вытягивать из него все возможное, чтобы отбить этот э, гигантский бюджет. Но если нет, то это будет, конечно, эпик фейл. Как конечно, да, потому что с, с таким бюджетом, ну то есть вот там 700 миллионов, я понимаю, что им нужна только, э, ну, совершенно сокрушительная победа, чтобы отбить все вот эти вложения вот среди героев появятся предки хоббитов, которых называют «махноноги». И, как отмечают, «махноноги» упоминались просто в текстах Толкина около семи раз. Просто как вот существуют «махноноги» и все, И поэтому, конечно, их внешний вид, их облик, их вот характеры, пришлось все придумывать этим сценаристам. Так что... Ну, здесь вот действительно 2 сентября нас ждет какое-то большое приключение. Будем ждать и посмотрим, чем все закончится. Да. Ну, а я хотел просто сейчас сказать, раз уж о сериалах и что там будет, неизвестно. А вот то, что известно, я посмотрел сериал под названием «Предложение», и просто uh -huh. хочу сказать, что он мне очень понравился, и мы говорили уже в одной из передач, когда был у нас в кино «Кинокульт» шел «Крестный отец», и говорили о том, какой это замечательный фильм, классика Голливуда и прочее, и вот тоже интересный вариант для фанатов, для тех, кто, кому нравится «Крестный отец», кто его смотрел, а мне кажется, вы его смотрели практически все. Вот, и интересный сериал называется предложение о том как собственно говоря снимали крестного отца о том как это было непросто на самом деле вот и, кажется и это не документальный сериал не... это игровой сериал 10 серий вот и кажется что это звучит не очень интересно но на самом деле очень занимательно смотреть на то есть, это как айсберг, где вершина вот фильм, который ты видел и который тебе нравится, но под водой скрыта огромная масса всего, чего что зритель обычно никогда не увидит, а знают только, собственно говоря, приближенные к процессу создания, все эти подводные камни и прочее. И ты тут, как бы приоткрывает завесу над этим всем. И можно посмотреть, как было непросто в те времена снять такой фильм. Это я рекомендую просто. Там очень много тем поднято, много всяких интересных моментов, о которых говорят, когда упоминают крестного отца. То есть я, например, с интересом посмотрев, узнал, что... Когда его снимали, общественность, итальянские иммигранты были крайне негативно настроены к и к книге самой, по которой снимался фильм, и к самому фильму. То есть они считали, еще не видя фильм, что он как-то исказит образ итальянца. И проводились целые акции для того, чтобы запретить. И... В связи с этим главный герой этого сериала – продюсер. То есть не режиссер, не… а продюсер, который проталкивал идею этого фильма и на всех этапах поддерживал ее, ну, то есть сделал все, чтобы, сериал… Ой, сериал. чтобы фильм был снят. То есть, посмотрев этот сериал, можно понять, почему «Оскар» за лучший фильм получает не режиссер, например, а именно продюсер. То есть, mm -hmm. я, по крайней мере, вот посмотрев это предложение, я понял, что продюсерам надо ну, да что, Оскар, им надо памятник ставить при жизни за молоко за То... вредность давать. Да, да, потому что реально, я не знаю, насколько сколько там выдумки в этом сериале, сколько реальности, сколько какой-то. Ну, додумки сценаристов, ну, очевидно, что где-нибудь там 50 на 50, но в любом случае то есть все подводные камни были отражены о том, что сценарист был вынужден сотрудничать с настоящей мафиозией тех времен. По этой причине, например, в крё... известно, что в крестном оцене разу не упоминается слово мафия, то есть это был такой договор с, мафи... с мафиозией. То есть о том, что был конфликт с Фрэнком Синатрой, какие-то, ну, в общем, все вот о том, что фильм перед основной премьерой показали тем же вот мафиозе, которые, которые одобрили и сказали, окей, нам нас все устраивает, хороший фильм можете крутить. Вот, ну, то есть все это показано и очень интересно. Вот если кто-то хочет и может, то рекомендую посмотреть. А я вот, в свою очередь, посмотрел фильм с Николасом Кейджем «Невыносимая тяжесть огромного таланта», фильм, о котором тоже очень много ну, слышал до этого, и вот как ты говоришь, в принципе, вот что это фильм о, о фильме, здесь... Кейш играет самого себя, актера Николаса Кейджа, чья карьера просто спущена в унитаз, который когда-то был, ну, просто и получил Оскар, и был звездой боевиков, то есть невероятно коммерческий актер. А фильм начинается именно с того, что ему в очередной раз отказывают в роли, ну, на которую он очень рассчитывал. И он вынужден просто для того, чтобы расплатиться с долгами, с, ну, ему нужно заплатить за квартиру, там, за... за... Ну, просто поддерживать свой образ жизни, он вынужден за миллион долларов отправиться развлекать некоего миллионера на вечеринке, ну вот, о чем договорился его, собственно говоря, агент, который вот пытается хоть как-то заработать деньги. И я не буду рассказывать сюжеты, но просто ну, для затравки, собственно, внезапно с Николасом Кейзиум связываются спецслужбы, которые говорят о том, что он их единственная надежда, что этот э, человек очень опасный, на самом деле, вот мафиози, который э, ну по, по, по слухам, ну, как бы не по слухам, но они подозревают, что он похитил дочь при, э, э, значит, кандидата в президенты, ну, какой-то там банановой страны, для того, чтобы ну, тот снял свою кандидатуру на выборах. И вот Кейдж вынужден играть роль вот играть того, кого он всегда играл на экранах. То есть вот Супер... он вроде бы вжится в роль Супермена, который сможет раскрыть вот тайны, найти эту похищенную девочку и так далее. Все это сделано с невероятным юмором и самоиронией, потому что периодически появляется второй кейдж на экране, вот воображение кейджа, причем он, он же молодой, который ему все время кричит, что ты что ты делаешь, ты просто просадил все, что можно, ты нас обоих вот просто опустил ниже плинтуса, вспомни, что ты М -м, кейдж там, ну то есть там с, с, с, с такими, в общем-то, сочными словесами, и все это сделано, действительно, вот, ну, спасает вот этот юмор, самоирония. фильм получил очень высокие рейтинги, и я подозреваю не только от фанатов Кейджа, потому что ну, очень многие картины последние Кейджа были действительно там с рейтингом 4-5 звездочек из 10 возможных. Здесь у него рейтинг был 8 и, и что-то еще. То есть чуть ли не на уровне «Крестного отца». На «Крестного отца», по-моему, по 9, 9 баллов из 10, возможно, 9,5. Так что я неожиданно получил удовольствие, потому что фильм с непредсказуемыми поворотами сюжета, очень остроумно снятый. И мне очень радостно, что Кейдж нашел в себе силы, вот самоиронию для того, чтобы посмеяться над своими неудачами. И, может быть, это откроет для него какое-то вот, ну, какое новое окно возможностей. Я, наверное, думаю, что нам, в принципе, на этом можно было бы и поставить сегодня точку. Если есть еще, может, какие-то новости, о которых ты хотел рассказать. Ну да, я просто хотел тогда уже отметить на финал, что вот недавно мы говорили о счастливом завершении суда для Джонни Деппа, но вот сейчас, э, начинается завтра, по-моему, в Лондоне начнется, ну, не знаю, не суд, а пока только вынесение обвинения э, э, к кевин, э, этому... Кевину Спейси. Uh, yeah. Да, Кевину Спейси, то есть э, вот... Э, если у Деппа все закончилось, мне кажется, благополучно, то Кевину Спейси вот как раз только недавно вынес обвинили его в четырех опять домогательствах, причем в Великобритании, не в Америке, а сам Спейси находится в Америке, и в принципе завтра суд эти обязал его приехать в Лондон. Спейси вроде бы сказал, что он приедет и будет защищаться. То есть он твердо намерен отстоять свою невиновность, точно так же, видимо, как Депп. И, так, так что одна история судебная у нас голливудская закончилась, вторая, собственно говоря, на подходе. Надо будет э, следить теперь, видимо, за этой, когда начнутся судебные заседания. Ну что же, будем действительно следить за событиями. Спасибо большое, Владимир Веселов, Олег Пека, программа «Синема». До следующей среды. До свидания. Всем пока. радио